друзья всем привет готовим сегодня своими руками собираем новогодние подарки первое купили вот такую красивую коробку металлическую и сюда мы загрузим все конфеты которые хотим на дно положим вот такие вот деревянную стружку это будет симпатично и красиво я нашла вот такие три конфетки ее можно и на елку повесить и очень симпатичные вкусные такие в тапочки конечно игрушка должна быть какая-то чисто символическая это настроение у меня вот такой вот снеговичок с мячиком я его конечно положу сюда вложила зайчик снеговичок конфеты шоколадные конфеты все какие вы хотите оно получается дешевле но зато зато своими руками и прекрасный подарок и очень много конфет получается очень много следующий я придумала на тарелке взяла такую тарелочку тоже в магазине и опять же туда формирую наложу туда конфет все это мужчине поэтому Голубой тапочек, синий тапочек. И складываю все конфеты, которые я люблю, вкусные. Мы сюда положим зайчика, мы положим все-таки... Должны быть и карамельки, и коровка. Должны быть и шоколадные конфеты. Сладости всегда для настроения. И получается, формируем такой симпатичный... Пару карамелек брошу туда... Затем увязала все и бантом. Получился симпатичный, красивый, симпатичные подар подарочки Такие вот у нас получаются. Третий я сформировала тоже на тарелке, но в виде конфеты завязала. И вот такие получились у нас симпатичные. Очень много здесь конфет дешевле, чем продают магазины. Подарки, чем в магазинах.